Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада, рада. Мои видео набирают популярность. Спасибо большое. Пишите ВКонтакте, пишите сюда. Пишите о том, что уже, о том, что необходимо проконсультироваться. Я помогу вам проконсультироваться. Еще раз повторяю, мои консультации платные. Консультация по ортодонтии стоит 2000 но это вполне обоснованная цена по одной простой причине. Потому что тогда, когда вы пойдете в эту ортодонтию и заплатите там 100-180 тысяч, то вы действительно поймете потом, какой, какую ошибку вы сделали, когда вы влезли в эту аферу, когда вы испортили совершенно нормальные зубы, нормальные прикусы. Мало того, что у вас прикус испорчен, у вас еще испорчена и эмаль зубов. Поэтому пишите, задавайте вопросы. Вот у меня уже на, стоят несколько консультаций, в общем-то, оплаченных. Мне очень, мне очень это приятно, поэтому делаю сейчас видео по просьбе некоего Миши, который мне задал вопрос о том, как я отношусь к антидепрессантам. Антидепрессанты, ну вообще это средства, которые влияют на психику, но тут скорее всего здесь это не психика. Антидепрессанты это очень полезная вещь, и в общем-то роль антидепрессантов вовсе не повлиять на психику. А Если посмотреть, вы зайдите у Машковского, есть такой справочник Машковского, и там сделана очень, там очень грамотно поданная информация, то есть там, там все разложено по группам, и вначале дается механизм действия каждой группы лекарственных веществ. Вот тому же самому Мишу, возьмите Мошковского, вот я говорю, я еще раз говорю, у меня Мошковский 93-го года издания, и я никогда не выброшу эту книгу, потому что вот спасибо этому Машковскому, спасибо тогда тому, что этот двухтомник попался ко мне в руки, и я никак не могу, по внутренним болезням я пользуюсь маминым справочником 65-го года. Вот, поэтому мне, мне вот эти вот все новомодные нововведения, которые там, где используют британские ученые, американские ученые, меня вообще не интересуют. Меня интересует наша медицина, которая у нас была, есть и будет, она никуда не делась. Но вся беда в том, что сейчас у нас изменился социально-экономический строй. И сейчас, грубо говоря, наша страна стала не то, что третьей страной, она стала вообще просто страной-изгоем. Вот. Сейчас уже, слава богу, нашли, что наше правительство 810 код валюты, 810 РУР у нас, оказывается, стал 647-м, 643-м кодом валюты РУРУБ. Вот, А мы до сих пор платим на 810 валют. И оказывается, мы, мы до сих пор живем не в Российской Федерации, а в Союзе Советских Социалистических Республик. Так что никто это все не отменял. И, в общем-то, у нас действительно сейчас очень сложная обстановка. Нас грабят, нас обворовывают, нас убивают. А мы... Э, ну, как <laughs> овцы, идем на бойню. Поэтому кто-то это понимает, кто-то нет, но обстановка стала очень-очень напряженная. Вдобавок ко всему, обстановка в коллективах, работать стало очень сложно. В коллективах, то есть у, у людей на первое место выходят все вот эти зависть, злоба. Нет, правильно Познер сказал, вот кто-то говорит на то, что вот «а, вот евреи нас еще и в зависти обвиняют». Познер правильно сказал. У нас действительно очень много зависти. Вот, я это все говорю к тому, что действительно сейчас стало... Люди работают просто на срыве. Молодые просто совершенно этого не понимают. Молодые не жили в социалистическом, в том строе, из которого мы вышли и значит все вот эти вот наши новомодные передачи все объясняют фильмы делают потом как жилось плохо в социалистическом строе уверяю вас мы жили намного лучше чем вы живете сейчас намного лучше спокойно нормально пусть конечно нам платили мало и все прочее, но мы жили очень спокойно и самое главное у нас было замечательное образование и как я сейчас смотрю, я раньше была недовольна нашей медициной, но я сейчас смотрю, наша медицина была очень хорошая. И скорая помощь у нас оказывалась. Я ездила с 7 класса по скорой вместе с мамой. Вот, и мы вводили инъекцию и сидели и ждали. Но ну, мы пользовались быстрыми препаратами, которые оказывали действие, ну, через 15-20 минут. Мы сидели и ждали. Если давление начинало снижаться, все шло нормально, все хорошо, тогда мы уезжали. А нынешняя скорая помощь пихнула под язык таблетку через силу, ты даже и оп... Оп... Ну, очнуться не успел. И все, и повернулась, и махнула ручкой, до свидания. Вот, поэтому... Конечно, такая помощь у нас уже, это не помощь. Конечно, сейчас проводится геноцид русского народа. Конечно, молодежь, обратите внимание на то, что вас сейчас истребляют. Вас сделали сексуально зависимыми, вас сделали безграмотными, вас сделали, а теперь, теперь еще... Америкосы поставляют нам сюда еще и напитки. Вот эти пепси-колы, кока-колы и так далее. Мало того, что они поставляют, у нас здесь налажено огромное производство всех этих напитков. И как вы прекрасно понимаете, что... Ну, уже много видео было по поводу этой пепсиколы, по поводу того, что это, в общем-то, не раствор, это растворитель. Это не напиток, это растворитель. Мы, допустим, пепсикол очень хорошо кипятим чайники. Очень хорошо помогает. Бампер машины чистим. Очень хорошо. Блестит великолепно. Я хрому в ванной пепсиколы ищу. Вообще отлично помогает. Не надо искать ничего. Немножко намочил пепсиколы. Пепсиколу налил на губку. Намочил. И вы знаете, через 20 минут. Красота просто. Не хром, а вообще сияет все. Как будто только что куплено. Вот. Поэтому молодые. Я не называю вас молодежью, потому что вас сделали не молодежью, а вас сделали молодняком. Вот этим блатником-молодняком, который к сожалению, не понимают, где он живет, как он себя ведет. вот Добавок ко всему, вас кормят вот этими Red Bull'ами, и все прочее. А пиво, которое из мужиков превращает в женщин. вот Поэтому по этому поводу есть много видео хороших. Посмотрите видео Жданова, профессора Жданова. Он действительно молодец, и я действительно прислушиваюсь ко всем его видео. Я купила все препараты, которые он рекламирует, и всеми ими я сейчас пользуюсь. И, кстати, за то, что я говорю об этих препаратах, меня банят на всех медицинских сайтах. Профессор Жданов, я с вами. Я все равно буду говорить о тех препаратах, о которых вы говорите. Я все равно буду говорить о методе восстановления зрения, о котором вы говорите. Они метод через очки, хотя, в принципе, через очки тоже можно зрение восстанавливать. Но не так, как его, это делают наши доктора. Я, об этом, я этому уделю особое внимание, потому что у меня, допустим, у мужа уже хорошие результаты. Тоже через очки, но у него было 2, плюс 2,25, а теперь у него уже 1,75, и скоро мы с ним купим 1,5. Вот. вот таким вот образом. А, в принципе, почему скоро купим? Дело в том, что он уже читает без очков. Ему очки нужны, если, допустим, мелочубку какую-то, как и мне, делать, а вот читает он без очков. Поэтому вот такая вот ситуация у нас складывается. И, естественно, это совершенно нездоровая обстановка, которая заставляет постоянно дергаться нашу систему. А тут еще к тому, что у нас нездоровое питание, у нас нездоровые напитки. Я понимаю одно дело, когда вы пьете здорово, а у нас, говорю, напитки все, они делают нервную систему либильной, Они заставляют нервную систему работать не так, как ей положено. Поэтому в результате у нас психованная молодежь, в результате молодые, в результате наших молодых учат не уважать старшее поколение, потому что всем нашим молодым рассказывают, какое парно было социалистически и строй, но при социалистическом строе молодняк, вот извините. Но люди уступали места старшим, и мы уважали старшек, если мы вдруг где-то, вот я как сейчас помню, мы ехали на задней площадке, хохотали, что-то там было нам смешно. И нам взрослые сказали, что вы так все шумно ведете все. И вы знаете, что мы повернулись, мы ни слова не сказали, мы повернулись и молчали. А вот вы молодые, посмотрите, как вы будете себя вести. Вы на одно слово, которое вам будет сказано, вы дойдете в 10 каких-то совершенно несуразных этих самых. Слов, что действительно, вот иногда приходится просто за шкибут берешь, снимаешь, говорю, давай-ка, уступай-ка вместо старшему. Вот, поэтому, Миша, действительно, к антидепрессантам у меня отношение двойственное, а функция антидепрессантов, она вовсе не воздействующая на, на психику, функция антидепрессантов сделать работу нервной системы целесообразной и такой же нормальной, какой она была до того, как вот этот данный товарищ, допустим, кто-то, как вы, начали принимать все вот это, вот то, что вы принимаете себе. Ну, я сказала напитки, вот эту нездоровую еду, которая в гипермаркетах продается. Вот, значит, у нас что представляет из себя наша нервная система? Это вот такой вот синапс, вот головочка синапса, и огромный-огромный отросток, он может несколько метров занимать, то есть очень длинный отросток. Вот этот отросток, значит, и вот вся наша нервная система, она складывается из таких вот нервных, нервных клеточек с очень длинными отросточками. Они образуют цепочку в нашем организме, цепочку, которая связывает головной мозг, все остальные органы, или орган с органом, или орган с головным мозгом. От спинного мозга очень много, спинномозговые нервы отходят. В общем, вот так вот работает наша нервная система. Но суть нервной системы в том, что передай, импульс передается. Наша нервная система напоминает, вот вы знаете, я буду вам ассоциировать с, с электропроводкой в доме. А вот э, вы же ставите, и там есть распределительные такие щиты. Вот ваша проводка доходит, допустим, куда-то, там ставится распределительный щит, дальше пошел, допустим, к телевизору, пошел к компьютеру, пошел там еще... Но я образно говорю, я не специалист, я просто говорю образно, чтобы вам было все понятно. Когда нервный импульс пошел по нервному волокну, он приходит в синапс, вот в эту головочку. Суть того, что происходит в этой галочке. А происходит то, что там образуется ионный код. Нервная передача, передача синапса происходит посредством того, что начинают передаваться ионы от одного места к другому. Катионы, анионы. Вы это прекрасно знаете еще со школы. И вот в зависимости от того, какого качества будет передан ионный код, все зависит, от этого будет зависеть дальнейшая реакция вашей нервной системы. Так вот, когда вы напиваетесь всей вот этой гадости и наедаетесь этой еды, вот этот ённый код, этот код изменяется. И, допустим, ну как, как сказать, вот вы, допустим, стали дышать часто, а у вас рука заболела. А по идее, должно... Сердце забиться, допустим, ну, часто стали, допустим, ну это, это допустим, а по идее, вот должно быть на сердечную деятельность. Или, допустим, вы рукой начали работать, а у вас копчик заболел. Вот это называется ненормальная работа нервной системы. То есть, образуются ионные коды, но они не передают именно того, что должно проходить. То есть нервные импульсы идут совершенно не в ту сторону и не туда. Это точно так же, как мы в доме. Вот почему говорят, замыкание произошло, произошло в доме, и в результате, допустим, вы включаете свет, а у вас начинает кипеть чайник. Вы, допустим, чайник выключаете, а у вас включается утюг. Понимаете, вот в таком плане, вот такого плана происходит сбой в нашем организме. Точно так же, как вот это вот электроснабжение в нашем доме. Вот, поэтому антидепрессанты, антидепрессанты они очень-очень хорошо помогают. Но все дело в том, что синтетические антидепрессанты, значит, вообще синтетические препараты, с ними надо быть очень осторожными. Самостоятельное использование антидепрессантов вообще не рекомендуется. Это только с назначения действительно специалистов, врачей, психиатров, которые понимают, разбираются и понимают, что они назначают. Но я опять же по собственному опыту могу сказать, что врачи бывают разные один назначает нормальные дозы а другой может назначить такие дозы что вы просто не потянете поэтому понимаете тут везде надо смотреть именно только по себе именно только по своим собственным ощущениям и эти препараты они не действуют они не решают вопрос то есть именно в общей дозировке значит это сугубо индивидуальная доза Значит, самый распространенный представитель таких вот синтетических антидепрессантов, который доступен вам по цене, это, само, это амитриптилин. В общем-то, я могу сказать, что амитриптилин у меня вот был, я его стала как-то вот, я работала в поликлинике, у меня была действительно очень тяжелая погранично-стрессовая ситуация. И у нас главным врачом был, был врач-психиатр. Я когда к нему пришла, так и так, он говорит, вы знаете, вам сначала надо попить ами... те самые, э, антидепрессанты. Я сначала испугалась, думаю, ну все, я, наверное, сум...". Ну, я не была сильна в, в этих вот психотических средствах, во всех вот этих средствах. Я не понимала вообще, для чего они существуют. И только потом, когда вот я пришла, опять же, я открыла своего московского 93-й год издания, и когда я прочитала, вы знаете, я совершенно спокойно, я успокоилась, я поняла, что мне не назначили никакую фигню, а мне сделали совершенно верно. Мне назначили препарат, который отрегулирует возбудимость нервной системы. И я действительно, я очень положительно отношусь именно к нужному и умеренному применению антидепрессантов. Но когда антидепрессанты начинают применять тогда, чтобы получить какие-то там крутые ощущения и все прочее, я, конечно, категорически против такого применения. Это баловство. Я объясню вам, потому что такие вещи, они открывают ненужные уровни и пускают вам совершенно ненужную энергию, которую, с которой вы не справитесь. Дело в том, что у нас на Земле несколько уровней, и вы эти уровни видеть не можете, и качественные барьеры между ними вы преодолеть тоже не можете. Но дело в том, что принимая вот наркотические средства, принимая неумеренно антидепрессантные средства, вы можете эти уровни открыть, и вот тогда у вас появляются галлюцинации и все прочее, вы просто видите вот это вот все. Вот это вам не нужно. Почитайте книги, книги Левашова, книги вот, сам, других людей. Ну, я, допустим, мне очень понравились книги Левашова, которые вот мне все очень очень-очень четко и внятно объяснила. Я, в общем-то, не боюсь никакой чертовщины, я не боюсь никаких проявлений, они тут сплошь и рядом. Вот, и у нас тут колдуют, колдуют, особенно вот этим всем колдовством, как вы говорите, занимаются различные воровские малины. Как правило, вот почему банды, банды, воровские малины, почему уголовники очень крепко сидят? По одной простой причине, потому что среди вот этих уголовников есть люди, занимающиеся колдовством. Ребята, еще раз обращаю ваше внимание, это не сказки, это не ложь, это действительно то, что существует. Оно есть, и оно ходит рядом с вами. Но просто вас действительно хотят уведом, уверить в том, что этого нет. Для чего? Да потому что на вас действуют. Вспомните Кашпировского и Чумака, которые сидели рукоблудствовали своими ручонками на экранах, вот даже сейчас. Вспомните, вы думаете, что это было зря? Нет, это было не зря. Это как раз и было то, чтобы вот заглушить, вот навести морок на вас, на всех, чтобы вы не увидели, как вот сейчас, что оказывается ЖКХ за всех, за нас, за всех заплачено, а нас заставляют платить, да еще платить на 810-й год, и мы еще платим, оказывается, американской компании. Мы американцам платим свои ЖКХ. Вот, и меня это возмутило. Меня сейчас просто, я усиленно штудирую сейчас эту тему, и меня это просто возмутило до глубины души. Есть, значит, и теперь могу сказать, что есть антидепрессанты растительного происхождения. Вот эта вещь просто универсальная. Я впервые столкнулась с таким антидепрессантом, когда заказала себе первые БАДы, и там оказался БАД, который обладает антидепрессантным действием. Ну и помогал женщинам, значит, выйти из вот такого, из, там есть и климактерические синдромы, и все прочее. Но для меня тогда это еще было очень рано. Об этом я еще тогда не думала, у меня не тот был возраст. Но, но гормональный сбой был на налицо, что-то происходило невменяемое, помочь мне никто не мог. И вот таким вот образом, естественно, я сама вот пыталась справиться со своим, э, вот с тем, что я происходила. Но я была потрясена, и самый простой растительный антидепрессант, ребята, это зверобой. Зверобой продырявленный? Обычный зверобой, который бабушки продают на рынке. Когда вы его завариваете, ну, допустим, я на этот зверобой реагирую, я его выпиваю только на ночь. Если я выпиваю его днем, через 15 минут у меня отказывает нижняя часть тела. Просто отказывает, я не чувствую я просто выпью, я, я залью зверобой, вот ложечку зверобой я заливаю на 500 миллиграмм воды если я это делаю, вот попиваю где-то, ну половину выпью сразу, через 15 минут и у меня разовьется вообще неуменяемое состояние, я просто очень реактивна на эти все дела и в общем-то зверобой, я вот рекомендую детям, вот родители которые своих детей никак не могут заставить от гиперактивности у ребенка, но там не только с этим связано, но, но вот такие антибиотические депрессанты, они помогут ребенку навести порядок в своей нервной системе. В основном, конечно, еще и неуменяемая обстановка в семьях возникает. Гиперактивность есть такая проблема, и для многих людей эта проблема стоит. Вот, поэтому... После того, как я, я использовала и такой депрессант, и растительный депрессант. Конечно, растительный депрессант – это небо и земля вместе с синтетическим. Но дело в том, что у меня был очень... Вот мы тогда с этим, с моим главным врачом, мы меня наблюдали очень хорошо, и он был просто большая умничка. Он мне там еще кое-что подсказывал. В общем, мы не, не пили лошадиные дозу, он посмотрел, как и что, и тут и я уже видела. Вот, и, ну, я, я пропила где-то в течение месяца, конечно, обладает жутким снотворным эффектом, потом голова после него тяжелая. А вот тот бат антидепрессантный, который я, я заказывала в интернете, вы знаете, я его заказала, и вот, что было удивительно, я, я, когда пила таблетку, я отрубалась полностью. Но когда вставала утром, у меня было такое ощущение, что я сейчас пойду покорять Эверест. У меня было столько энергии. У меня была такая ясная голова, вот если вы не употребляли амитрепсилен, то попробуйте на ночь выпить. Ну, если у вас психованная такая-то постановка какая-то, попробуйте на ночь. И посмотрите, как вы встанете утром. Вы встанете утром, вы еще 12, я 12 часов еще отходила после вот таблетки, которую выпивала Надя. Вот. А когда я пила вот этот антидепрессант именно БАДовский, это было просто что-то с чем-то, и вот тут я поняла разницу, и теперь зверобой у меня стоит постоянно. Но сейчас мне зверобой практически не нужен, я им не пользуюсь, я очень хорошо сплю. Я поняла, что не только от антидепрессантов зависит нормальная работа, она также зависит от нейромедиаторов, от возможности этих нейромедиаторов хорошо вырабатываться. Поэтому, Миша, вы сами видите, к антидепрессантам, если они нужны, если они нужны и если они вырабатываются у вас, я очень даже не против антидепрессантов. Но убедительная просьба, убедительная просьба, не надо употреблять их, если вы хотите, допустим, получить какой-то кайф, вот от чего-то забыться, там еще то про. Если вы наведите порядок в своем организме, если действительно у вас невменяемая обстановка, там, где вы работаете, вас не спасут антидепрессанты. Это не получится. Понимаете, вам надо менять, либо менять обстановку на работе, либо разговаривать конкретно с этим человеком, от которого все зависит, либо просто уходить с этого. Вот. А к антидепрессантам, как вы видите, я отношусь положительно. И у меня двоякое ощущение. Антидепрессанты синтетические надо принимать только под контролем грамотного и знающего доктора-психиатра. Я только одного человека, психиатра, увидела нормального и адекватного. Вот всех остальных психиатров, я, я проходила такую иногда комиссию, там заставляли проходить психиатров, так вот я могу сказать так, что большинство психиатров сами нуждаются в лечении своих коллег. Понимаете, у большинства, вот заходишь к этому человеку и понимаешь, что ты пришел к неадеквату полному. Он с тобой разговаривает, как с больным. То есть это уже человек... То есть общение, то, с кем он общается, на него оказывает действие. И вот на него это оказало действие. Его уже надо, я считаю, что лишать диплома и больше не работать с ним. Потому что нормальную, грамотную помощь наказать не может. А вот тот человек, которого я видела, это был единственный в мире человек. К сожалению, потом на него наехали, сделали его коррупционером и запретили ему работать в медицине. К сожалению, хорошие люди, я не буду называть имя этого человека, вот замечательный человек, замечатель, лучшего человека, лучшего врача я не видела. Никакой коррупции там не было, там, была, там обычная подстава была, он поехал куда-то главврачу в Москву, потом вернулся опять сюда, и тут его уже достали конкретно. То есть он вернулся ночмедом в свою же больницу, а тут его уже достали, когда я узнала об этом. Вот Это было, конечно... Для меня я сказала: говорю: сейчас такая, такое, такой народ, вернее, сейчас такое происходит, что у нас лучшие люди оказываются выкинутые, а всякое дерьмо у нас стоит у руля. Ну, любой народ достоин своего правителя. Если, как говорится, вы не проснетесь, то есть людям надо просыпаться. Просыпаться, просыпаться и просыпаться. Поэтому мое мнение, антидепрессанты нужны, но только тогда. Либо, если вы уверены в том, кто его назначает, либо, вот допустим, как я, я сама могу сориентироваться, нужно мне или нет, но, допустим, по синтетическим я уже пойду консультироваться, а по нормальным, по растительным антидепрессантам мне консультироваться не надо. Я прекрасно знаю, что мне хорошо подействует, я лучше сэкономлю, куплю этот бат, и мне его хватит на очень долго, потому что... Я, когда я поняла, когда вот так вот встаешь утром, и у тебя такое отдохнувшее, хорошее состояние, ты себя настолько хорошо чувствуешь, голова ясная. Вот попробуйте, встаньте после амитриптилина, да после любого антидепрессанта, у вас голова будет ужасная. Если тот, кто пил только синтетические антидепрессанты, никогда не пил БАДовских антидепрессантов, то попробуйте, уверяю, вас, вы поймете, насколько это большая, какая это большая разница. Вот, поэтому еще хочу сказать пару слов. Сейчас по центральному телевидению передали что вот там, где я знала этих людей, значит, вот арестовали этого человека, что якобы, значит, они были черные копатели и так далее, и они там производили оружие. Не, уверяю вас, никакого при, оружия они не производили. Да, там действительно нашли много оружия, много там гильз. Они откапывали, видимо, находили склады где-то, что-то. Вот, но мы человек, очень хорошо знали, человек сдавал много и касок там военных, они, они очень много отдали вот в, в исторические музеи там и все. Они очень много искали, копали. Вот. И сейчас, конечно, я думаю, что этот человек просто, мне очень жаль семью, просто дело в том, что в группе ВКонтакте распространяется такое, что там, ах, вот какие они твари все прочее. Ну, понимаете, шестерок всегда много найдется, которые... Ой, ну мы сейчас бегом, бегом и давай. Если их арестовали, это еще не значит, что это доказали. А суд может взять и отпустить, понимаете? Поэтому не надо бегать тут же, сразу подвякивать и подговаривать. Никакого производства оружия там точно не было. Это обычная подстава. Конечно, говорю, может быть, они кому-то и продали что-то. Их, естественно, там повязали тех, кому не продали. Они уже вывели на этих людей. Потому что буквально, где, наверное, на выходных или когда-то была съемка МВД. Но там точно ничего. Я могу сказать, что вот всю нашу милицию, всю нашу милицию, вот если будет война, милиция, я вас уверяю, что первых будут стрелять вас, а не тех людей, которые находили оружие или все прочее. Потому что у вас найдется за что стрелять. Потому что посмотрите, какая, какая интересная получается ситуация. Значит, когда угробили наш Курск, я просто потом разговаривала с ФСБшниками, я 10 лет знала о ФСБшниках. вот, я лечила их жен, я их самих лечила и так далее, у меня пациентов было очень много и в, в различных сферах, а потом она столкнулась, что, в общем-то, я дала объявление, так вот, по, по знакомству и так далее, я познакомилась с ФСБшником, он со мной разговаривал, и он как раз был они как раз подписывали на 10 лет они разглашения тогда, когда Курск, и когда они сказали, когда вот тонули эти ребята, и, и, сказали, и они сказали, что, говорит, этот Курск никто не спасал. Что ребята там тонули, там были выплывшие ребята, и они погибли уже выплывшие на поверхности, потому что их никто не спасал. Вот. Поэтому удивительно происходят дела. Таких, как мы, дураков, извините меня, ловят, обвиняют неизвестно в чем. А когда правительство делает когда правительство совершает преступление, когда Путин, помните, ничего, а что с Курском? Да она утонула, ничего страшного. Все нормально, все хорошо. Я говорю, когда правительство совершает преступление, ментовка и ФСБшники на 10 лет подписывают они разглашение. А там срок давности, да? А когда, извините меня, человек находил, э, эти самые, какой-то арсенал находил, человек э, что-то где-то, и его сразу, самое главное, подпольное производство оружия. Путин, очнись! Господь с тобой! Какое подпольное производство? Мы, извини меня, мы совершаем, мы платим свои ЖКХ американской компании. А это вообще уже считается, как измена Родине. Ты нас всех вообще подставляешь под измену. И тот, говорю, какой-то человек, мне просто жалко человека, что ему сейчас говорю, по 10-20 лет. Да я сама бы выступила в защиту этого человека. Никаких, никакого там подпольного оружия не было. Если он бывший военный, если люди собирали, то они собирали, значит знали, что нужно будет. Нам действительно нужно обороняться от нашего собственного правительства. Какое может, быть, какое может быть заявление о том, же меня это просто возмущает, что какие-то какие там ВКонтакте тут же сразу начинают выкладывать, Но это те купленные, те купленные, которые получают там по всей видимости от кого-то, либо родственники каких-то из этого самого, из, из начальства. Местного, из местного начальства, потому что как можно так, ну взяли, ну повязали, ну и что, нет, все, родственники попросили, уберите видео, сейчас все, вы представляете, в каком шоке сейчас родственники, в каком шоке семья, в каком шоке дети, а там тем более, а это еще тем более, что это поселок, там все как на ладони, нет, что ты, они правозащитники, вы лучше правозащитники, посмотрите, вы платите по 810 коду валюты, которого вообще уже нету. Вы правозащитники, вы лучше на этом, мы ЖКХ не платить должны, никто не должен платить ЖКХ, а мы его платим, С нас вымогают, попрошайки все эти постоянно присылают, люди начинают бороться. Вы лучше сюда повернитесь, надо же, производство оружия. Меня это возмущает до глубины души. Антидепрессантов поешьте. Вот тогда будет лучше и намного. Миша, извини, я отвлеклась от темы, но мне просто сегодня мы обсуждали этого человека. Мне очень жалко, мне действительно жалко ситуацию. Просто говорю, на него, на него спишут это все. И в результате ни за что, говорю, пойдет человек. Мне очень жаль его. Вот, Поэтому я рекомендую всем, Обращать внимание на то, что происходит вокруг, смотреть, что действительно происходит, и не пытаться сразу защищать тех, кто тут, понимаешь, ли выставлять, ах, мы тут такие крутые, вот и раз ФСБ повязала. я говорю, когда ФСБ Курск угробила, где они были? Сидели с языком в одном месте. Вот это действительно так. Всего доброго, Миша. Мое мнение, антидепрессанты нужны. Если они действительно нужны, если все в организме надо, а в ваших организмах сейчас в большинстве случаев, надо наводить порядок. И эрекция у мужчин страдает. Большие проблемы. На сайтах очень много пишут вопросов по поводу этого. Вот. Но все дело в том, что вашу эрекцию вам подсовывают такие вот тот же самый простамол уны. Я недавно писала по поводу него ну, просто не то, что писала, попросили посмотреть, просто что за препарат. Вы знаете, это обычная настойка, спиртовая настойка пальмы собак, разлитая в эти самые в капсулы желатиновые, и за нее берется такие бешеные деньги. Это ужас. Вот куда надо смотреть тех, кто гавкают на человека и обвиняют его в производстве оружия. Они а в том, что, говорит, из человека сделают сейчас козла отпущения. А эти, которые начинают, ой, что ты самое главное еще и гавкают, еще и под никами. Да ты назови свою фамилию, свою фамилию и имя настоящее. Чего, говорю, боишься? Извини, Миша, раз уж так получилось.